Желаю тебе успехов, Макс Вехов! Так, сегодня хотел бы показать, как в домашних условиях, ну или где-то там на репетиционном базе, если нет у тебя под рукой, забыл, как эти устройства называются, ну короче, же э, вам, если у тебя нету примочки, или ты сомневаешься в своем слухе, ну, лучше, конечно, по слуху настраивать, но это... Ты ж не Моцарет, правильно? Вот. Поэтому я тоже не Моцарет. Поэтому э, дома, либо и, имея классный смартфон, если ты где-то на репточке или... А, о, вспомнил. Если у тебя нет не тюнера, нету, например, вот такой примочки, как у меня, вот, которая, вот, видишь, можно настраивать инструмент подключил электрогитару и, и, и это самое и настроил вот по тюнеру который встроенный в примочку да. берешь короче все очень просто на самом деле берешь есть такая программа гитропро например вот, на компьютере да ну нет интернета еще ну и по ним ты понял да если ты там на репточке у тебя там ну или, или еще где-то Короче, берешь, набираешь он ноту, какую тебе надо, там, несколько ре, и набираешь эту ноту. Вот она звучит. Вот. И берешь вот так вот, смотри, берешь вот так вот, как я делаю сюда перед тем, как записываться или ну, если не забываю, перед тем, как записываться и перед тем, как <с Gear> на, на, на э, и, и репетировать, я делаю так вот. Беру и... А потом берешь, ну и я лично настраиваю по этой ноте, потому что я ну, квинтами играю, всякими терциями, поэтому мне нужно настраивать гитару. Два дня они не полобал. И уже это. каждую стопу, а, вот, а это уже наверное, на тюнере, ну, или так просто, по, по слуху, понял? Тут ноты звучали. Будешь в кусе моих новостей и ч ⁇ м-то